Всем привет! Сегодня мы будем для вас собирать прикроватную тумбу своими руками. Следите очень внимательно, не пропустите никакой важный момент. Ну а мы приступим! Для сборки прикроватной тумбочки нам понадобится следующий инструмент. Два сверла на 8 и на 5, зенкер, мебельные болты, бита под шестигранник, рулетка, шуруповерт, молоток, карандаш для разметки, ножки и шариковые направляющие. В двух боковых стенках тумбы делаем два отверстия от края 60 мм сверлом пятеркой и крепим боковые стенки мебельными болтами. На основании для крепления ножек делаем разметку с одной стороны 40, с другой 40. Ловим угол, соответственно, прикладываем ножку по разметке и берем 16 саморез. саморезы. Отвертку и вперед крутить по часовой стрелке. к сборке выдвижных ящиков. После того, как мы скрутили наши ящики, устанавливаем вверх нашей тумбочки и закрепляем. После того, как мы установили верхнюю часть ящика, устанавливаем механизм шарикового открывания на непосредственно ящики. Механизм Push-to-Open. Механизм устанавливаем таким образом, чтобы было все вровень у нас по нижней кромке ящика. Аналогичную операцию проводим мы с другой стороны ящика. Следующим шагом при установке тумбы является установка ответного механизма шарикового открывания тумочки на расстоянии в 3 мм от переднего края. После установки шариковых направляющих мы устанавливаем ящик в тумбу. С лицевой части ящика приклеим двусторонний скотч. Выставляем зазор 4 мм от верха тумбы и клеим фасад двустороннему скотчу. Вынимаем ящик и с внутренней стороны притягиваем 32 саморезом. По завершению сборки закрываем заднюю часть тумбы и дно ящиков HDF. И ваша тумба готова.